Пойдет в дело. Stood by my Пойдет в дело. I could use this. Эд, Сэммиген. Я на месте. Принято, Сэм. Иду полным ходом. Буду через пару минут. Иди на набережной. Принято, Эд. Конец связи. ушел мутанты как полезли целая стая еле ушел да опасные из места. <laughs> точно твой костюм спасибо сейчас я его нацеплю подержи-ка я мигом как он там. А, вспомнил. Ну вот, в норматив уложился. Ну Но как, готов отправиться в логово зверя? Всегда готов. Как пойдем? До самой цели можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатоплен. Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Держи план. Тут обозначено все, что я знаю. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. Чего-чего? Здоровенные пауки. Нагадывают заряды, потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключаются. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только с зажигательными работать? Спасибо за информацию. Только новых здоровенных Пауков не не хватало. Пожалуйста. Но всем приехали. Видишь ворота? Нам туда. Прежде всего надо врубить аварийное питание со щитка в караулке. Для света и электрозамков его хватит. Но для остального придется запускать генераторы. Значит, я запускаю генераторы, грузим топливо и уходим? Точно так. Но ну, высаживайся и сбор. Удачи. Ждет, Понял. Вот Fuck! Huh? Fuck you, they gave you another bill of Ziat. Not bad. Я в генерейтор-ом. Отлично. Теперь ищи главный рубильник. Понял. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Место прокрытое. Вообще, с такой радиацией данная аномалия имеет неудивительно. Это точно. Да, у меня все готово к погрузке. Спасибо, что присылка. Пора отчали. Смотри-ка, Егип заработал. Пускай ты квот, чем с камин сюда уберемся, лучше. Я их сам спускаться буду. Время не терять историю. живой а вот лифт нет ничего главное жив прорвемся ищи выход в вентиляцию по ней поднимешь ты ко мне понял Yes, sir. Пауки-то уже были слишком really. Ненавижу эту гадость. Будто их хоть кто-то любит. Но главное, мы справились. Из туннеля уже почти выбрались, так что поздравляю сам. Спасибо. Фу. Душно в этой резине. Это точно. Что теперь, Ред? Думаю, пора вызвать Тома. Точно. Это Сэм, стержни у нас, направляемся к Доку. Отлично, мы подготовим все к загрузке. Когда ждать вас? Где-то через час. Через час. Хорошо, будем ждать вашего прибытия. Конец связи. Готово. Отлично, значит полный вперед. Я, кстати, отлично понимаю, от чего люди готовы идти за Томом. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации чушь, но. Я не могу даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами другое дело, но решает все не Клим, а Том. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Семенов до сих пор на воротах. Да ладно. Так точно. Ну отворяй, раз такое дело. Есть отворять, товарищ капитан первого ранга. Очень рад вашему возвращению. Да, я тоже. Сэм, пока еще есть время, прошу меня выслушать. Ты хороший парень. Честный, правильный. С первой минуты себя как человек повел. Ты не думай, я не забыл. Поэтому скажу, как есть. Я не могу отдать лодку Тому. Просто не могу. Я уже говорил, какой ты риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. А теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот Детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут. Ты жуткое доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм и, кажется, платить за проезд, назначенную Томом, цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт, и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого сам. Спасибо за доверие, Я не подведу. капитан Да еще и при параде. Просто не верится. Ничего, Алексей, живой! Вижу, вижу! Надеюсь, договоритесь вы с Томом. Он таки неплохой мужик ага. оказался. Ладно, мы к Тому! Увидимся еще! Удачи, товарищ капитан! носим no, Надеюсь, ты примешь правильное решение. Не спеши сначала пушку и карманы покажи что за херня тут творится руки mm, смотрю новенькие у вас так точно прошу прощения товарищ капитан очень рад вас я видеть. тебя сынок мне очень жаль но оружие нужно сдать и мне придется вас обыскать ничего я понимаю Как дела у тебя? Не женился? Спасибо, пока нет, товарищ капитан. Времени нет. нету А и ты старших. молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Это лишнее, сам наш человек. Рад видеться. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видим. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. <свеч> ты думаешь, а может, ты и прав. Погулял бы еще Годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. <свеч> Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит, в твоем возрасте бывает. Да нет, ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. <звы> ну мне в море тоже легче станет от тебя подальше. <звы> Что там происходит? Внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками! Клим! Что это значит? Я тебя опередил. Вот что это значит. Думал, я не допру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал. Но ты себя послушай. Сияющий город на холме, не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на фон взять. И сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять всем на твою пушку, и понты будет плюнуть и растереть, понял? Но я поражня гнать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. как коксака! <laughs> а я ведь предупреждал. Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима, так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся, а их там десятки. Том, есть план, вы их отвлекайте, а я потихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужна отвлекающая маневр. Сделаем. Есть, босс. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожней. Сам, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат пассива. Yeah. Uh -huh. Не поребили всех моих сообществ! Как интересно! Вы сидите в этой женщине, с закрытой крысой, а я должен сдаваться? Да у тебя крыша поехала! Сейчас проверим, приведет из тебя ты мог в чувства. Хватит лоб ломиться! Пока я, сука, добрый. Шхерся, падла, шкерся! Все одно на кресты подыбем! Вон он, сучала! Урыли жигана, папуль! Братва! Наши хвалят! Наверху! Вон подло и никакие цены. Братва! Наши вопрос! Пропал! Пропал наш вопрос! Пропал! Пропал! Пропал! Пропал! Я надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Зря. Да. И за это они ответят. Но сначала разберемся с тобой. Выпускайте тусулы! Как они закончат с туристом? Принесите мне его череп. Мне... Епельница. Ха, какое клеще! так этого убить No C'est à toi Поклеим, ты крепкий бастард. Есть зверь, но тебя надо судить как криминал. Мы вешаем бунтовщиков в наших краях. Диспетчерская ситуация под контрол. Сейчас, самая неверная трубка, я ворота, а то нам тут крышка. Скажи своим людям сдаваться. Хер тебе нарыло. Yeah. <laughs> Сиди. Я сделал то, к чему привык за 20 лет. Спас остатки нашего мира. Кэптан пожертвовал собой, чтобы не дать возродиться призраку ядерной войны. Не нажми я кнопку, билет домой был бы у меня в кармане. Но какой ценой? Я не сдаюсь. Я вернусь домой. Когда-нибудь.